И тут я понимаю, что всего лишь за несколько часов игры я стал абсолютно миллионером на Gold сервере. Здорово. Ну как ты? Сегодня мы с тобой поговорим об открытии 15-го юбилейного золотого сервера на Black Rush. Ведь это теперь мой основной сервер, на котором я буду снимать и выпускать ролики на своем канале, играть вместе с тобой, развиваться и делиться колоссальным опытом, который я буду получать на данном проекте. Ну а если и ты хочешь играть вместе со мной, то скачать данную игру ты можешь по ссылке в описании этого ролика. Регистрируйся на 15 золотом сервере, вводи мой ник при регистрации и обязательно вводи мой промокод, как только достигнешь второго уровня и ты сможешь получить приятные бонусы уже на старте игры. Удачи! Честно говоря, данное открытие для меня, да и моих друзей, было просто каким-то лютейшим. Мы очень много чего смогли интересного поймать. Ну а что именно, ты узнаешь, посмотрев этот ролик полностью. Начнем с того, что в самый момент открытия я не смог залететь на сервер. Мне повезло не так, как остальным. Я просидел в очереди примерно полчаса. Но многие не могли зайти даже полдня на данный сервер, ведь актив был просто сумасшедший. Просидев примерно полчаса в очереди, я наконец-то все-таки смог зайти на сервер. Естественно, сразу же я зарегистрировал свой аккаунт, по-быстрому выбрал какой-то из начальных скинов, ну и первым делом, понимая, что все уже топовые номера скорее всего за эти полчаса с момента открытия словили, я решил задонатить первую тысячу рублей. Планы на данный проект у меня были грандиозные ну а конкретно на этот сервер ведь я этот сервер выбрал как свой основной здесь я планирую очень долго снимать изучать этот проект и естественно развиваться на нем вместе с тобой собственно говоря поэтому я и планировал донатить довольно немаленькие суммы уже на старте ведь это самое лучшее время для доната пока еще абсолютно все не раскуплено и находится в госе на открытие как и всегда была запущена акция x2 и естественно моя первая тысяча рублей превратилась сразу в 2. одну тысячу из них я решил потратить на ловлю сим-карт а именно донатных сим-карт по 70 рублей ведь эти номера четырехзначные понятное дело что ловить сим-карты по типу все шестерки или все девятки было уже бесполезно ведь я повторюсь на сервере был сумасшедший актив ну и естественно огромное количество донатеров чтобы не терять время я стал ловить сим-карты приближенного типа мне было важно поймать конкретно какие-то красивые четырехзначные номера по типу 6 006 5 005 и так далее также неплохие номера которые ценятся в дальнейшем номера по типу 3 шестерки 1 3 тройки 2 ну и тому подобное я словил достаточно неплохое количество интересных сим-карт мой инвентарь забился ну естественно я решил остановиться на этом после чего я сразу же ввел бонусный промокод который доступен абсолютно каждому и за него абсолютно любой человек может получить платинум вип на 24 часа это очень важно было сделать именно в самом начале на открытии этого сервера потому что благодаря данной випке ты будешь получать x3 по зарплатам на всех начальных работах и x3 опыта каждый пайдэй а это особенно важно для тех кому необходимо прокачать максимально высокий уровень за максимально короткие сроки также это было очень важно именно для меня почему да все просто потому что я был из изначально настроен на строительную компанию. Строительных компаний на каждом сервере всего 10 штук и только первые 10 человек, которые смогут поднять 10 миллионов и 8 уровень смогут забрать данные строительные компании. Поэтому я был настроен серьезно, мне было важно за короткие сроки отыскать эту сумму и прокачать максимально быстро восьмой уровень. Я не был так настроен на ловлю бизнесов на аукционе, ведь я человек на данном проекте новый и не особо разбираюсь во всех бизнесах, а именно в их доходах. Естественно, перед открытием сервера я поизучал всю эту систему, прикинул примерно какие существуют нормальные бизнесы, какие ловить совершенно не стоит, ну а на какие стоило бы сделать ставку, но об этом немного потом. Понимая, что все новички на открытие сразу двинутся на начальные работы, я пришел к выводу, что не стоит терять время толпиться во всей этой куче людей. А лучше сразу пооткрывать на оставшиеся деньги самые дешевые кейсы, ведь в этих кейсах падает опыт, который нам поможет в прокачке нашего уровня. Я открыл 10 самых дешевых бронзовых кейсов и мне невероятно повезло, с 10 кейсов я смог выбить аж 20 очков опыта и благодаря этому я неплохо прокачался уже на самом старте. Благодаря данным кейсам мне не пришлось толпиться на начальных работах с новичками, я довольно быстро поднял экспу. И мог уже отправляться на более прибыльные работы, на которых было гораздо меньше людей. Но я этого не сделал, потому что я был настроен на серьезную прибыль. У меня не было времени размениваться на маленькие зарплаты. Но ну и так как я уже получил второй уровень, я сразу же ввел свой ютуберский промокод, за который получил еще приятные бонусы на старте. Но ну и так как у меня уже в принципе начали складываться мои планы, я решил не терять времени и задонатил основную сумму денег, которую планировал закидывать еще в самом начале, а именно 5000 рублей. Естественно по акции X2 они превратились в 10. Если бы я просто перевел эти деньги в верты, то у меня получилось бы 10 миллионов рублей. Но я решил испытать свою удачу и покрутить самые дорогие автокейсы. Стоимость такого одного кейса равна 1000 рублей. Мне хватало примерно на 10 кейсов. Я купил себе 3 кейса на 3000 и приступил к их открытию. В первом кейсе мне не особо повезло, ведь мне выпал Volkswagen Polo его государственная стоимость была довольно-таки небольшая. Но уже во втором кейсе мне сразу же выпал автомобиль Макларен, стоимость которого превышала 11 миллионов рублей. Только представь, как я прыгал от радости. Я окупился уже за второй кейс. Буквально 3000 рублей я превратил примерно в 12 миллионов. Также я крутанул третий кейс и в нем выпал в принципе неплохой автомобиль, а именно Акура, стоимость которой превышает 1 миллион. То есть это тоже был окуп. Конечно же, я безумно радовался, хотя на тот момент я даже еще не знал реальную стоимость Макларена, а конкретно за сколько его можно слить в ГОС, я говорю тебе про слив в ГОС данных автомобилей, потому что это старт сервера, мало у кого имеются огромные деньги, да и у кого они есть, как правило, все это донатеры, и донатеры точно так же крутят данные кейсы и выбивая данные автомобили, не оставляют их себе, они сливают их в ГОС, все стараются максимально собрать огромные деньги чтобы забрать себе какой-нибудь топовый бизнес на аукционе. Естественно, продавать такие автомобили просто было бы некому. И тут, когда я уже понял, что реально окупился буквально с трех кейсов, я решил отправиться посмотреть свои автомобили, покататься на них, слить их, посмотреть, какие же все-таки у меня выйдут суммы на данный момент. И, возможно, мне уже не придется тратить деньги на автокейсы. Честно говоря, тут я конкретно затупил. Я сначала думал, что премиальные автомобили, такие как Макларен, которые ты выбиваешь, будут спавниться, естественно, у премиум автосалона. Средненькие автомобили у среднего ну а самое голимое естественно у самого бюджетного автосалона но тут я был не прав автомобили спавнятся рандомно а у меня не было никакой машины припаркованной поблизости да и мопед арендовать было трудно ведь на сервере было очень много людей у меня нет на данном проекте ютуберской админки. И телепортироваться я не умею. У меня точно такие же возможности, как и у тебя, да и как и у любого, в принципе, игрока на нашем проекте. Но, естественно, я потратил очень много времени на то, пока добирался до того автосалона, где по GPS указана была моя загруженная тачка. А к моему удивлению, как только я туда добрался и попробовал ее загрузить, она уже показывалась совершенно у другого автосалона. Я примерно час бегал как дурак взад-вперед от одного автосалона к другому, пока не разобрался в этой системе. Абсолютно все автомобили, которые тебе выпадают, можно выгрузить абсолютно у любого автосалона. Автомобиль спавнится рандомно. Если он заспавнился не там, где тебе нужно, в меню слэшкар ты можешь просто сбросить его загрузку и загрузить его заново. Разобравшись в этой системе, я наконец-таки посмотрел свои автомобили, немного покатался на них, ну и начал сливать их в ГОС. Удача меня не подвела. Буквально за пару часов игры на сервере и потраченных нескольких тысяч донатных рублей, я имел уже почти 13 миллионов биртов, И мне уже хватало на строительную компанию. У меня оставалось довольно-таки еще много донаты, и я решил продолжить покрутку автокейсов. Ведь я уже получил вертов примерно на 13 тысяч рублей. И только представь уровень моего везения, купив три еще кейса, буквально с первого мне опять выпадает Макларен. И тут я понимаю, что всего лишь за несколько часов игры я стал абсолютно миллионером на Gold Сервере и могу себе позволить уже не только строительную компанию, а даже попытаться словить еще какой-нибудь бизнес на аукционе. В общей сумме я открыл 9 автокейсов. И в первых двух покрутах мне нереально повезло. К сожалению, в последний третий покрут мне повезло уже гораздо меньше. Но я хочу тебе сказать так. За доначенных 5000 рублей, обменяв их естественно по акции X2 на 10, я мог бы получить всего лишь 10 миллионов. Но я практически утроил свою прибыль и получил 27,5 миллионов бирд. Для меня это, конечно же, было нереальной удачей, нереальным везением, и я понимал, что уже на старте у меня огромные возможности. Сейчас главное не наделать ошибок, не наломать дров и правильно, грамотно вложить эти деньги». Ну а получилось ли у меня это сделать, ты узнаешь уже в следующем видео. Честно говоря, монтируя данный ролик, у меня вышло материала аж больше, чем на 30 минут, и я решил разделить его на две части. Я провел в игре почти сутки, я не спал больше суток. У меня заснято огромное количество материала, соответственно, из них будет большое количество роликов.